Здравия желаю! Это вторая часть серии о парке «Патриот» и выставке Экспо. Форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения а также для предприятий, готовых вступить в линейки коопераций различных уровней в интересах обороны промышленного кромполикса. На территории парка собраны музей авиации, музей бронетанковой техники, музей артиллерии, спортивные сооружения, спортивные тренажеры, исторические выставки, экспозиции образцов вооружений и техники. Цели форума. Это первое. Содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Второе. Стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Стимулирование деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК. Третье. Развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. Четвертое. Патриотическое воспитание граждан. Пятое. Формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризации службы в вооруженных силах Российской Федерации. В рамках формы я хочу дать старт фестивалю робототехники и эволюционных технологий. Министерство науки высшего образования Российской Федерации считает, что практически... Навыки, наработанные в рамках соревнований, первенств в области робототехники позволяют людям получить дополнительные навыки, практические, которые пригодятся в реальной жизни. Мы знаем, что российская армия, силовые структуры, другие ведомства остро нуждаются в специалистах, которые могут управлять роботами, роботехническими комплексами. Могут их делать сами, могут разрабатывать. В павильоне робототехники представлены факультеты от университета Синергия, Балтийского государственно технического университета ВАНМЕХ имени Устинова, научно-исследовательского института механики имени Ломоносова и Московский государственный технический университет Станкин. Этот робот сейчас. Подождите, все по очереди. Этот робот сейчас находится на определенной глубине. И он своими моторщиками себя постоянно поддерживает, чтобы находиться на определенной глубине. Да, у него там есть дача. Мобильные роботы способны независимо функционировать в общем рабочем пространстве вместе с людьми, эффективно выполняя рутинную трудоемкую работу или задачу вне физических возможностей человека. В павильоне бионика и нейротехнологии представлены Институт физики полупроводников Ржанова, Фармпринт, МГУ, Avanti Групп. Робототехника широко применяется для сборки бытовой электроники, а также для перемещения, загрузки, разгрузки электронных комплектующих и печатных плат. Высокоточные РТК помогают работникам повысить производительность. Робототехника нашла применение в широком спектре лабораторных испытаний, которые требуют высокой точности и концентрации. Автоматизированная система помогает получить наиболее надежные данные. Если позволить роботу выполнять однообразные рутинные задачи, то исследователи смогут сосредоточиться на более сложной работе. Коллаборативные роботы служат основой для обучения работе с автоматикой в школах, колледжах и технических вузах с целью подготовки квалифицированных специалистов. Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено 21 марта 2007 года. В холдинг входит около 40 проекта конструкторских бюро – из специализированных научно-исследовательских центров ВИРКЕЙ, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК работают во всех крупных портово транспортных узах Федерации. От Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Астрахани трудятся около 95 тысяч человек. Практически все боевые корабли – Строящиеся и разрабатываемые для ВМФ России и на экспорт являются плодом труда конструкторских бюро группы ОСК. 100% акций АО ОСК находится в федеральной собственности. Кронштадтский морской завод основан в 1858 году. Морской завод отремонтировал более 10 тысяч кораблей и судов. Среди них первые отечественные броненосцы, первые мореходные миноносицы, взрыв, крейсеры «Аврора», «Варяг», линкоры «Севастополь», «Октябрьская революция», эсминцы типа «Новик», подводные лодки, ледоколы «Ирмак» и «Красин» и многие другие. Входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». АО «Адмиралтейские верфи» – базовые предприятие судостроительной отрасли. В строительстве находятся 4 серии подводных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России – Возобновлено строительство подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» Кронштадт. В постройке также находится спасательное судно «Игорь Белоусов», предназначенное для спасения экипажа аварийных подводных лодок со спасательным аппаратом «Бестер-1» и глубоководным водолазным комплексом на борту. ПАО «Выборгский судостроительный завод» – одно из крупнейших судостроительных предприятий в северо-западном регионе России. Верфь с более чем 65-летним опытом работы. С момента основания верфи на 210 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений. Завод «Красное Сормово» основан в 1849 году. Около 2000 судов гражданского флота построил завод за всю свою историю. Более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, включая 25 атомных, построено и модернизировано на Красном Сормове за 75 лет. Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро» «Оннега» «Анега» — одно из ведущих проектно-технологических организаций в российской судостроительной промышленности. Организация была создана для решения задач ремонта АПЛ второго поколения. АО «Невское проектно-конструкторское бюро» старейшее бюро надводного кораблестроения в России. Невское ПКБ выполнило проект большого десантного корабля 11711. Акционерное общество «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие единственная верфь страны, осуществляющая строительство атомных подводных лодок для ВМФ Российской Федерации». Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» Разрабатывает подводные суда для арктической транспортной системы, морские нефтедобывающие платформы, подводные технические средства по исследованию и ведению работ на морском шельфе. АО «Средненевский судостроительный завод» – лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившая строительство кораблей и судов из четырех видов материалов композитные материалы, судостроительная маломагнитная сталь и алюминиево-магнитные сплавы. На предприятии освоена современная технология изготовления корпусов из композитных материалов методом вакуумной инфузии. Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» основано в 1949 году и российский лидер в проектировании скоростных ударных и патрульных кораблей катеров и судов специального назначения. С момента образования в 1901 году АО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» деятельность компании неразрывно связана с обеспечением обороноспособности государства. По проектам ЦКБ МТ «Рубин» построено более 80% подводных лодок, входивших в разное время в состав ВМФ в СССР и России, включая несколько поколений стратегических подводных ракетоносцев. Разработанные ЦКБ МТ-Рубин подводные лодки составили основу российского экспорта военно-морской техники и обеспечили России достойное место в этом сегменте мирового рынка вооружений. А у 10-го ордена трудового Красного знания судоремонтный завод расположен на входе в Кольский залив Баренцево моря, не замерзающий к акватории пала губы с глубиной до 50 метров. Предприятие является стратегическим и градообразующим для города воинской славы Полярной. Через город идет связующая магистраль с областной столицей – Мурманском. АО 33 судоремонтный завод» – один из уникальных судоремонтных комплексов Российской Федерации. Завод расположен в самом западном городе России – Балтийский, Калининградской области – на южном берегу Балтийского моря, на пути морских транспортных маршрутов из Санкт-Петербурга, стран Балтии и Скандинавии, в порты Европы и обратно. Разработка стратегического мобильного комплекса «Тополь» с трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой, пригодной для размещения на самоходном автомобильном шасси, была начата 19 июля 1977 года в Московском институте теплотехники под руководством главного конструктора Александра Надирадзе в 1975 году. Подвижную пусковую установку на колесном шасси разработал ЦКБ «Титан» при Волгоградском заводе «Баррикады». Автономная инерциальная система управления разработана в НПО «Автоматики» и приборостроения под руководством Владимира Лопыгина, Система прицеливания разработана под руководством главного конструктора киевского завода «Арсенал» Серафима Парнякова. Головная часть моноблочная, ядерная, весом около 1 тонны. В состав головной части входит двигательная установка и система управления, которая обеспечивает круговое вероятное отклонение КВО 400 метров. Ядерный боезаряд создан во Всесоюзном НИИ экспериментальной физики под руководством главного конструктора Самвела Кочарянца. Управление полетом ракеты осуществляется за счет поворотных газоструйных и решетчатых аэродинамических рулей. Ракетная 15 g 58 производится в Воткинске. Весь срок эксплуатации ракета 15 g 58 проводит в герметизированном транспортном пусковом контейнере длиной 22 метра и диаметром 2 метра. В качестве шасси пусковой установки мобильного комплекса использовался семиосный МАЗ-7912. 15У128.1, позднее MAS 7917 15 15У168, колесной формулой 14х12, завод «Баррикады» в Волгограде. Эта машина Минского автозавода оснащена дизелем мощностью 710 лошадиных сил Ярославского моторного завода. Главный конструктор ракетовоза Владимир Цвиалев. Масса пусковой установки с ракетой составляет около 100 тонн. Боеготовность, время подготовки к старту с момента получения приказа допуска ракеты была доведена до двух минут. 27 октября 1982 года в рамках первого этапа состоялся первый единственный пуск ракеты 15G58 с полигона Капустин-Яр. 29 ноября 2005 года был осуществлен учебно-боевой пуск МБР РС-12М "Тополь" мобильного базирования с космодрома Плесецк в направлении полигона Кура на Камчатке. Ракета простояла на боевом дежурстве 20 лет. Это первый случай в практике не только отечественного, но и мирового ракетостроения. Успешно осуществлен пуск твердотопливной ракеты, находившейся столько лет в эксплуатации.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 Что такое канадский стиль? Здесь все серьезно. Здесь только не только мире, так мыша и как узкие прямые. Попробуем работать с и золотой. Чего себе пистолет! Да, слышишь это ритм, чего вижу это драйв. Значит, ты с тобой не станешь